Сегодня рождественский сочинник, предверие праздника великого праздника Рождества Христова. И если вы внимательно слушались слова Богослужения сегодняшнего, мы могли увидеть, что в этом благословении были все тексты Рождества. Мы читали сегодня и пророчество из Ветхого Завета, в котором говорится о том, как уже за много столетий до этого великого события пророки предсказывали рождение Спасителя мира. Мы слышали сегодня и песнодения рождественские, и евангельские чтения, посвященные Рождеству Христову. Вот таков был обычай начиная с самых ранних веков, потому что в этот день это был особенный день в жизни Церкви, день, когда э, совершалось крещение оглашенных, тех, кто готовился к этому великому таинству. Это было несколько дней в году, когда совершалось такое торжественное крещение, и вот накануне Рождества Христова совершалось это таинство, и новокрещенные могли здесь услышать о Рождестве Христовом еще прежде, нежели этот праздник по всей полноте наступал э, в Цепле. И мы много уже лет, большинство из нас празднует этот день, и вот э, уже в нашем, нашей памяти, в нашем как бы таком внутреннем представлении этот праздник уже как бы, ассоциируется не просто с словами не просто с евангельским текстом, а есть у них образы, наверное, у каждого из нас образ Рождества Христова, как это происходило. И вот, например, мне представляется эта рождественская ночь, звезды на э, чистом небе и Ифлемская пещера. Я для него, возможно, костер. Вот огонечек один небольшой среди полной тьмы. И вот мы сегодня слышали, как пришли пещеры волхвы, которые были посвящены ангелам Божиим, о том, что родился Спаситель. Мы слышали сегодня о том, как потом пастухи пришли, как волхвы пришли, которые проделали длинный путь с востока, с месопотамии того, чтобы увидеть родившегося Спасителя, такие радостные слова, но одновременно мы слышали о трагических вещах, о том, как Ирод, тоже узнав о рождении Спасителя, решил, что это родился Царь, который его свергнет с престола, и он Послал свою посылает своих солдат, чтобы те отзыскали этого родительства, младенца, будущего царя, отзыскали, убили его. И вот они убивают младенца, в влияют и во весности его. В трагическое соседство с радостью. Так бывает и в нашей жизни. Но вот те, кто искренне ждал спасителя, те его встретили. И пастухи увидели этого младенца и поняли в сердце своим, что родившийся не просто какой-то один из великих царей Израиля, который придет со властью, объединит всех людей, установит царство сильное и могущественное. Нет, это есть царь другой, царь небесный, царь, который действительно при, пришел освободить нас от э, власти, греха и смерти, не от внешнего какого-то порабощения, а освободить от того, что нам не дает идти к нему. И этим пастухам, простым людям, Господь открылся прямо очень быстро. А волхвам, людям мудрым, которым нужно было сначала посмотреть свои книги, размышлять, Господь открылся не сразу, им пришлось пройти длинный путь. но все равно они увидели Христа и поклонились Ему. Вот так бывает и в нашей жизни. По-разному открывается человеку Господь. Кому-то очень легко, кто-то имеет простую веру искреннюю, и ему не нужно никаких доказательств, никаких слов, а для кого-то бывает это трудно. Кто-то должен перечитать массу книг и размышлять очень долго сильно для того, чтобы прийти к вере во Христа. Каждому Господь свой путь открывает. Но главное условие того, чтобы человек встретиться с Господом, человек должен искать его, должен стремиться к Нему и должен прикладывать усилия к этому. Да, это не только от нас зависит, и может быть не столько от нас, Господь открывается нам, но и мы должны тоже сердце свое направить к Нему, искренне желать обратиться к Нему. И вот не хочется пожелать сегодня, чтобы в нашей жизни это произошло. Хотя мы сегодня встретили Спасителя, мы веруем, мы поклоняемся Ему, но все равно каждый раз, когда приходит день ночи Рождества Христова, мы всматриваемся вот в этот огонечек Вифлемской пещеры на фоне темной ночи и желаем себе и друг другу, чтобы им в ночи нашей жизни, там бы много трудного, много греховного, но бывает и темного, в ночи нашей жизни Вас свет. Христова Рождества. этот свет, если мы сохраним его в свою душу, если мы э, его не погасим, то он тогда станет тем светом, который осияет всю нашу жизнь. И тогда в нашем сердце не будет уже темных и а нас по-настоящему обратившись ко Христу. Э, просветлее тем светом Божественным, который Господь каждому из нас открывает.